Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и так получилось, что компания Deepcool прислала мне на обзор водянку Deepcool Capitan 360 EXRGB, за что им конечно же большое спасибо, но не думайте, что это повлияет на объективность моего теста. Как вы, наверное, помните, недавно я делал обзор на 240-мм версию, но отказываться от обзора 360-ки я не стал. Ибо мне, я думаю, вам тоже было бы интересно посмотреть на 360-мм капитана в сравнении с моей Big Silent Loop 360. Ну что ж, давайте же взглянем на Deepcool более подробно. Итак, капитан поставляется вот в такой вот коробочке. Содержимое хорошо уложено и упаковано. Именно поэтому я думаю, что все доехало целым и невредимым а даже в мою глухомань. Доставшаяся мне модель выполнена в белом цвете и состоит из 360 мм алюминиевого радиатора, покрытого белой краской, от которого отходят две оплетенные трубки к водоблоку. Водоблок достаточно красивый, с интересным дизайном, можно сказать фирменным дипколовским дизайном и конечно же встроенной подсветкой. Что же касается радиатора водянки, то он имеет отверстие для доливки жидкости. И также надпись, что эта самая доливка лишит вас гарантии. Достаточно. Достаточно странно, не находите. Также в комплекте идут 320 мм вентилятора, это все те же TF120, то есть неплохие, недорогие вертушки, со скоростями до 1800 оборотов в минуту. Уровень шума у них на максимальной скорости порядка 43 децибел. Бесшумными они становятся на 70% оборотов, то есть порядка плюс-минус 1300 оборотов в минуту. Дабы не повторяться с предыдущим моим видео, проговорю достаточно быстро, что еще входит в комплект поставки. Это пластиковый бэкплейт, набор креплений под сокеты Intel, начиная от 1366 и также на все новые сокеты, а крепление по DMD, включая M4. Ну и конечно же крепление под сокеты 2011, 2011 версия 3, включая мой 2066. Также есть кабель-удлинитель для питания помпы. Ну и плюс есть фан-хаб, то есть разветвитель для вентиляторов, который можно воткнуть до четырех устройств. Предполагается, что вы воткнете в него помпу и вентиляторы-водянки. Однако я такими вещами, честно скажу, не пользуюсь. Я предпочитаю им обычные разветвители проводов для вентиляторов без всяких наворотов. Их намного проще разместить в своем корпусе. Что же касается подсветки, то на этот раз в комплекте аж две светодиодные ленты. Фанаты моддинга «трепещите». А для того, чтобы управлять подсветкой, опять-таки есть два варианта. Либо вы подключаете все это к своей материнской плате через один кабель-тройник, синхронизируете и управляете через программы, либо используете кабель с пультом, который позволяет управлять подсветкой, так сказать, вручную нажатием клавиш. В общем, на любой вкус и цвет. Ну да ладно, насмотрелись и хватит, пришло время установить эту красавицу в корпус и зажать болты. И вот тут, друзья, меня пробило на смех. И вот почему. Когда я делал обзор на 240 миллиметровую версию, я ругался, что трубки-водянки были короткими и жесткими. И я еле-еле дотянул их до сокета процессора. Здесь же проблема обратная. Они сделали трубки длинными. Слишком длинными и не менее жесткими. Так что пришлось очень сильно поизвращаться, придумывая как водоблок завести к процессору. Если трубки шли вниз, то они перекрывали слоты для видеокарты. Если шли вверх, то упирались в крышку корпуса. Плюс мешали еще и модули оперативной памяти, которые на сокетах 2011 и 2066 находятся и слева, и справа от процессора. Короче, пораскинуть головой все-таки пришлось. В целом же процесс установки простой. Ставится водянка быстро, то есть вы фиксируете радиатор, ввинчиваете болты крепления водоблока, на них крепите пару направляющих и пришпандориваете уже сам водоблок. Вуаля, 10-15 минут и все собственно готово. Ну да ладно, друзья, это того стоило, водянка идеально вписалась в мой белый корпус, став его венцом, во всяком случае, по красоте. Короче, корпус теперь по праву можно назвать The Winter is Coming. Простой и красивый моддинг обычного корпуса буквально за 10-15 минут. Собственно, друзья, наверное, хватит ходить вокруг да около, залипать на эту красоту. Давайте поговорим о сравнении и о температурах. Я охлаждал мой скальпированный i7-7820X в разгоне до 4,5 ГГц. Тестил я обе водянки с помощью программы стресс-теста RealBench. Как и обычно, это был 30-минутный тест. К слову, между водоблоком и процессором я использовал не жидкий металл, как ранее, а обычную термопасту MX4. И да, постскриптум, условия в комнате и условия внутри корпуса используемая термопаста, они отличаются от тех, которые были в видео про скальпирование данного процесса. Поэтому сравнивать результаты данных двух видео некорректно. Обратите на это внимание, потому что я провел в этот раз новые свежие тесты. Что же в итоге, друзья, я получил? Be Quiet с термопастой показывал максимальную температуру максимально горячего ядра в районе 84 градусов, что достаточно много. Что же до дипкула, то в аналогичных условиях, а в тот же день с той же термопастой, его максимальная температура была в районе 76 градусов. И я на самом деле был, честно говоря, удивлен данному результату. Тут, наверное, нужно принять во внимание, что Be Quiet уже не новый и работал к тому моменту порядка полугода, а то и более. Да, вполне вероятно, что испарение жидкости, ухудшение полировки водоблока и некоторые проблемы с помпой, которая спустя некоторое время после этих тестов вообще ушла в мир иной – а могли сказаться на результате. Но даже учитывая все это, явно видно, что в плане охлаждения Капитан, по крайней мере, ни капли не хуже. И меня это на самом деле сильно порадовало. Вот вам, кстати, тесты, которые делал другой портал, заграничный. Как вы видите, разница в температурах между Биквайтом и Дипкулом, cool опять-таки, на уровне погрешности. И тут большинство из вас, друзья, начнет орать во весь голос, что у прошлых версий Капитана, мол, были проблемы с трубками. Они порой давали течь. Да, в прошлом были прецеденты, это действительно так, этого никто не отрицает. Но подумайте вот о чем. Производитель не просто так в новых моделях капитана начал паковать трубки в жесткую оплетку. Все это шаги к тому, чтобы трубки меньше перегибались, ибо согнуть их сейчас в действительности не так-то уж и просто. И также это помогает защитить их от разрыва и механического повреждения. Так что проблемы и жалобы пользователей не упустили, а отработали. Насколько эффективно уже покажет время. Да и назовите мне на самом деле водянку, лишенную косяков. У это во всяком случае тех, что были выпущены до середины прошлого года, сдыхала помпа, это проверено на собственном опыте, у Кракена были проблемы с программным обеспечением, также испытал на себе, причем проблемы для меня были критичные. Короче говоря, идеальной необслуживаемые водянки, как по мне, ну в принципе не существует. В целом же скажу, что за свои деньги решение в принципе добротное. Охлаждает отлично, выглядит приятно, дает кучу возможностей для моддинга вашего ПК, а наличие двух RGB лент позволяет из самого унылого гробика сделать приятный глазу системный блок. По уровню шума также претензий нету, вполне можно выставить 1500 оборотов вентилятора и в принципе это будет не так-то уж и шумно. Ну и конечно же самое лакомое в данной водянке это ее цена, потому что цена намного меньше чем у конкурентов, можно получить достаточно добротную воду за приемлемые деньги. Хотя, честно говоря, проблемы, конечно, тоже имеются. Это и жесткие трубки, и не совсем продуманное крепление водоблока. Точнее, из-за трубок не совсем порой понятно, как подвести водоблок к сокету процессора. Также отмечу не выглядящее надежным место соединения трубок и водоблока, но это уже исключительно мое мнение. Принимать же решение о том, покупать данную водянку или нет, это уже исключительно ваше дело. Ну а если видео вам понравилось, друзья, было для вас полезным и информативным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки и жмите, конечно же, колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых выходящих видео. У нас еще будет много чего интересного. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.